Благодарю, что перешли на мое видео, с вами Енина, и с каждым днем я слышу о том, что на уровне государства принимается решение об обязательном ношении масок, а также цифровых пропусков. Германия, Украина, Россия, эти города постоянно увеличиваются. И вроде бы эти решения на первый взгляд могут оказаться очевидным, если бы не несколько очень противоречивых фактов, о которых я хочу рассказать в этом видео. Досмотрите это видео до конца, чтобы самим разобраться, к чему нас готовит этот масочный режим и стоит ли его придерживаться. Поехали! Германия, Россия, Украина и ряд других стран принимают законы на уровне местных властей, которые обязывают граждан носить маски. Популярные личности и известные блогеры заказывают маски у дизайнеров, чтобы как-то выделиться из толпы. Их к примеру следуют многие другие. И, как вы видите по хэштегу в Инстаграм ⁇ масочный режим ⁇ можно заметить, как люди все больше вовлекаются в этот якобы тренд, чтобы выразить себя с помощью маски. Статья Washington Post говорит о том, как здорово, что люди подхватили этот тренд, и что маски начали якобы сближать людей. И, похоже, масочный режим надолго. И все это действие превращается в такой некий мировой бал маскарад. Только вот мне танцевать не хочется, и сейчас я объясню почему. Премьер-министр Украины призвал людей придерживаться масочного режима и самоизоляции. Вдумайтесь, ближайшие два года и он ссылается на рекомендации ВОЗ. Захожу на официальный сайт ВОЗ, и что я вижу, в каких случаях следует носить маску. Здоровым людям носить маску следует только если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию COVID-19. Если вы кашляете или чихаете, носите маску. Как видите, здесь нигде не указано, что ВОЗ рекомендует придерживаться масочного режима в ближайшие два года. Также, как нет распоряжений главных санитарных врачей вводить карантин и масочный режим для жителей. Только на две недели для въезжающих иностранцев. Дальше давайте из Украины перенесемся в Америку, где в свежей статье Вашингтон Post говорится о том, что люди против открытия магазинов и бизнеса. А параллельно я смотрю прямой эфир блогеров из Америки, которые показывают митинги американцев за свободу и открытие бизнеса. Of other people. Yes, thank you. <выкотворные> мы здесь потому, что мы теряем работы и потому, что мы теряем дома. Куда мы пойдем, когда мы останемся на улице бездомными? В шелтеры, где не будет социальной дистанции? Это только у меня ощущение, что здесь что-то не то. Почему СМИ умалчивают демонстрации протестов <говор> против самоизоляции и масочного <говор> режима? Чем руководствуются органы власти по всему миру, когда принимают подобные решения, а ВОЗ и главные врачи молчат? Кто ими управляет и к чему они нас готовят? Если идти в историю средневековья, маски с огромным птичьим клювом наводили страх на болезнь, от которой не было лечения. Но прежде всего они защищали самих докторов от инфекций. Хм, мы вернулись во времена средневековья, или здесь все же не так все просто? Ношение маски это не проявление своей уникальности, а игра в прятки от навязанного внешнего врага. Вместо психологической поддержки и веры в самого себя. Нагнетается страх с помощью маски, жесткий режим и единая форма. На уровне подсознания маски вселяют в людей идею того, что каждого нужно бояться, каждый сам за себя, каждый может оказаться врагом и заразить. Поддерживается идеология так называемого цифрового концлагеря, когда не человек создает свою реальность, а внешние факторы, цифровые пропуска, материальные объекты, гаджеты создают нашу реальность. И что меня больше всего настораживает, что в такой идеологии исчезает каждый человек как творец этого мира и людьми с таким сознанием. Легче управлять. Что меня больше всего пугает в этой истории, так это не внешний вирус, а вирус сознания людей. Вся эта история с карантином, масочным режимом, чипизацией, самоизоляцией. Это все явно какой-то социальный эксперимент. Да, у нас убирает свободу передвижения, ограничивают наши права, следят за нашей реакцией. Но что у нас точно не могут забрать, так это здравый смысл. А какие у вас размышления на происходящее события? Напишите в комментариях, что происходит именно в вашей стране. И давайте делиться информацией, чтобы узнать новости из первых уст, а не из СМИ. И если вам близко то, о чем я говорю, то подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик. Ведь каждую неделю я создаю для вас новое видео, где исследую жизнь со смыслом.